Стребясь с изнанки когтями, Маляясь тошно о чуде, Поскопом то лишь частями Внутри меня гибнут люди. Одним из первых был тренер, Седой, уставший, небрит. На закулисной арене Он пал пол литрам залитый. За ним был школьный учитель, Служивший оперной музе. Его прогневанный зритель В дурном вине вывел. На третьем сгинул роман, Неся ромашки кому-то. Ее записки и бань хранил с времен института. За ними деятель слово, Что правду нес к баррикадам. Он воскресал как-то снова, Но сломлен был лживым смрадом. За годы долгих скитаний Забрали с рук похоронку Философ, гуманитарий, эстет. Или рихдагонку. Внутри меня гибнут люди. И это странное чувство красивым теплом сосуде просторно но как-то пусто